Две крупнейшие нефтегазохимических компаний России Сибур и Таиф объединяются. О том, спровоцирует ли монополия рост цен на внутреннем рынке, расскажем в следующем сюжете. На базе «Сибург Холдинг будет создана компания, в которой действующие акционеры АОТАИФ получит 15%. В замену они передадут новой компании контрольный пакет акций Таифа. 50% плюс одна акция. Наше студенческое сообщество интересует эта тему, безусловно. Во-первых, генеральный директор АО «Таифа» Руслан Шагабудинов, выпускник юридического факультета Казанского федерального университета. Во-вторых, группа компаний Таиф представляет собой крупнейшее предприятие в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслях Татарстана. А значит, это большое количество рабочих мест для наших студентов и выпускников в этой области. Казанский федеральный университет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий готовит квалифицированных специалистов для работы по этому направлению. Мы пообщались с заведующим кафедры финансовых рынков и финансовых институтов, заместителем директора по научной деятельности Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Ленаром Софиульным. Он рассказал нам, продолжит ли сотрудничать объединенная объединенной компании ТАИФ и Сибура с КФУ. Здесь уже в я думаю, и политики, и по Здесь и рабочая сила, поэтому и студенты, я думаю, могут не беспокоиться о трудоустройстве в этой компании в будущем. Теперь только, возможно, это будет под эмблемой «Сигура». Выручка у Сибура за 2020 год составила 523 миллиарда рублей. В Таифе за тот же год 582 миллиарда. Работают в Сибуре порядка 22 тысяч человек, в Таифе 38 тысяч. Так почему же тогда Сибур поглощает Таиф и забирает контрольный пакет акций, а не наоборот? Данная сделка была обоюдная, носит финансовый характер. Стандартная сделка слияния-поглощения, поэтому торны я так предполагаю, имеет взаимовыгодные цели этого процесса с целью дальнейшего развития обоих компаний. Объединение может спровоцировать рост цен на внутреннем рынке, потому что фактически два крупных игрока создают монополию, что приводит к значительному снижению конкуренции. Ну, во-первых, это будет крупнейшая компания, а крупные компании, в частности, монополистические компании, они имеют возможность за счет эффекта масштаба, свою экономическую поэтому мы считаем, что это очень путь. Есть те, кто считает сделку необходимой для таифа, потому что в противном случае компанию бы ждала стагнация. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, в свою очередь, отметил, что после объединения в ближайшие 3-4 года объем производства нижнякам Нефтехима и Казань оргсинтеза должны вырасти в два раза, а значит больше рабочих мест, больше финансов будет поступать в республику, что существенно может сказаться на экономике в положительном ключе. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Универньюз.